привет ребята добро пожаловать на канал что-то подупал актив под последними видосами поэтому я решил записать вашу любимую рубрику это та рубрика где мы с маленьким депозитом с максимальными рисками торгуем чтобы заработать там на ужин на завтрак на обед на какие-либо ништяки сегодня моя задача будет заработать нам на завтрак потому что я сегодня уже целое утро в дороге еще домой не заезжал но если заработаем там на суше было бы вообще нормально поэтому моя задача сегодня буквально за 5-10 минут заработать 10-20 долларов нам на суше я брал с собой ноутбук у меня в дороге всегда как бы лежит MacBook, я уже законнектился, у меня просто мало зарядки на телефоне, так бы я конечно бы с телефона все это снимал. Но с телефона буду раздавать интернет, там подключусь к раз прикуривателю и параллельно уже смогу поторговать на макбуке. Вот как у меня все это выглядит, тут у меня открыт Binance, я еще кстати с макбука ни разу на Бинансе не торговал, тут просят меня пройти какой-то опрос. В общем давайте с вами сейчас будем начинать. Так, ребят, на балансе у нас, как вы видите, уже есть 50 долларов. Давайте я вам покажу то, что сегодня у меня не было никаких сделок. Это будет моя первая, грубо говоря, сегодня торговая сессия. Поэтому посмотрим, получится тут заработать, не получится. Моя задача сегодня заработать на суше. Берем 125-е плечо по BTC. Это максимально глупая торговля. Если хотите смотреть нормальную торговлю, переходите на канал, смотрите, как мы торгуем по стакану. Это такой, знаете, более развлекательный контент. Получится или не получится, вам вроде как нравится. Я вообще не понимаю. Когда снимаешь толковый контент, просмотров не набирается, лайков нет. Ну, когда ты снимаешь такой вот бред, всегда больше тысячи лайков, всегда много просмотров. Короче, прям не знаю, чем вам этот режим нравится, точнее, эти вот видосы. Так, врубили режим хеджирования. Сейчас мы можем торговать и в лонг, и в шорт. И, собственно, мы это все и сделаем. Берем 50%, открываем сразу лонг и берем на остатки, открываем шорт. Тут главное все это делать быстро, чтобы у нас точка открытия была, грубо говоря... Хорошая. Так, все, открыли и лонг, и шорт, поэтому сейчас мы просто будем уже наблюдать за этими позициями, когда одна из позиций на, нам даст плюс около там 5, 6 или 7 долларов, мы ее закрываем и потом резко открываем уже в следующую позицию в два раза больше То есть усредняем По факту все вроде как нормально Эту тему я уже даже и пробовал Неплохо, но конечно вот видите Из-за того что я открылся немного в разных местах да Надо чтобы цена входа была одинаковой Так бы здесь были бы одинаковые минуса Одинаковые плюса А сейчас придется вот такую вот разницу видеть Вообще возможно я зря выбрал биткоин Потому что биткоин сейчас как вы видите Не особо тут вообще по битку есть волатильность это у нас минутные свечи. Надо, возможно, параллельно сейчас поискать какую-нибудь другую монету. Давайте глянем эфир. Может, по эфиру, потому что эфир скоро у нас переходит на Proof of Stake. Возможно, там что-то будет интересное. Так, давайте глянем, что у нас тут. Сотое плечо. Сотое плечо нам что ли тут не дают по эфиру сделать? Если бы сотое плечо дали, можно было бы попробовать. И вообще, ребят, когда вы торгуете серьезно, не берите вы даже выше второго плеча. А то тоже приходят новички в трейдинг, сливают свои депозиты. Ребят, это больше такой, знаете, Развлекательный контент Чисто контент на просмотре Потому что вы это набираете Не знаю правда зачем Так, BNB нам не подходит Потому что график э, не особо волатильный Нам нужна побольше волатильность Так, Bitcoin, конечно, давайте глянем Вообще после вчерашнего пролива Все пытается так восстановиться Поэтому тут что не найдем Наверное, все будет точно так же и ходить Давайте возьмем процент за последние 2-4 часа, что у нас там как-нибудь отросло, так я смотрю, все что ли так упало, ничего не отросло, по объему что ли отсортировать, или у меня просто, наверное, просто интернета не хватает, просто тут за городом, чтобы вы понимали, тут интернет реально слабоватый, и хорошо, что у меня этот бинанс и так запустился, о, отлично, начало уже что-то срабатывать, 37% процентов одна монета упала, риф у нас вырос на 13%, рвн что-то показывает 8%, вот давайте посмотрим, что у нас там по рифу, если по рифу дадут, то большое плечо взять, то, конечно, перейдем на риф и будем играться с рифом. Так, по рифу нам дадут... О, 50-е плечо есть, ребята, это нам подходит. Короче, сейчас переходим тогда на риф, потому что по рифу тут у нас волатильность будет более такая, менее хорошая, чем по биткоину. Так, закрываем сначала по рынку. Один 58. Сейчас тут подождем, когда немного упадет. И закроем еще и биток. Потому что, так, хотя смотрите, раз у нас по битку тут стоит лонг, можно просто взять эту зашортить. Вот, давайте вот эту вот сейчас возьмем и зашортим на вес остаточный объем. Так, берем 90%. Конечно, уже шорт немного поздно открывать. Надо было вот там хотя бы сверху. Ну ладно, раз уже так есть, откроем. Так, открываем тут шорт. По биткоину у нас long. Сейчас как раз... То ли биток нам даст плюс, то ли риф нам даст плюс. Так, у нас сейчас получается такая ситуация, что и то, и то у нас идет в минус. Во, приколы. Во, ребят, приколы, конечно. Пришел заработать на суше, а сейчас тут из-за такой вот тупой ошибки можно потерять на суше. Кстати, вот смотрите, как оно четко. Короче, я понял, надо, короче, по битку, уже ладно, по битку я закрываю, потому что может быть все хуже. Надо успеть по рифу открыться на максимум, что нам тут дадут. Так, берем 97, открыть лонг, все отлично. Открылся лонг по рифу и открылся шорт по рифу, по 50-ю все шикарно. Сколько у нас там на балансе? 1 доллар. В марже я уже в минусе примерно на доллара 4 получается, да? Ну, блин, конечно, грустно. Ну, ладно, как есть, так есть. Показываем, все открыто. Это первые, грубо говоря, за сегодня торговли. Давайте перейдем в историю сделок, чтобы было более понятно. Все, ребята, четко прогрузилось. Сколько мы с вами, давайте посмотрим, потеряли. Полтора доллара заработали. Тут доллар, грубо говоря, отдали, то есть 0,5. То есть мы примерно полтора доллара вот э, прям сейчас в минусе. Ну и плюс открытые позиции у нас по рифу. Поэтому давайте с вами наблюдать. Надо было сразу переходить на риф, потому что тут такая волатильность, знаете, интересная. На этой волатильности, я думаю, можно будет забрать. Ну, как только одна из сделок нам даст, я не знаю, больше 6-7-8 долларов, тогда мы ее закроем. Резко добавимся в другую противоположную сторону. Ну, все, собственно, блин. Так, ребят, не совсем приятная новость Как вы видите, у меня низкий уровень заряда Если посмотреть, осталось тут буквально 7% Поэтому надо действовать реально очень быстро Эта сделка нам дает 5.71 Закрываем ее в плюс Так, нажимаю по рынку Ну, давай, закрытие по рыночной цене Да что за хрень Я же нажал Короче Закрылся? Во сколько я закрылся? Так, надо глянуть история сделок Что-то закрылся, не понял В какой профит закрылся так, и тут, ну, да что за ерунда, все лагает. Так, хорошо, тогда сейчас быстро беру и добавляюсь на шорт. Ну, давай, ну не тупи. Ой, короче, вы сами все видите. С таким интернетом тут только, только сидеть и вот ничего не делать. Короче, ребята, тут просто жестко, очень жестко тупит интернет. Сколько у меня процентов? 5 процентов. Мало того что тупит интернет так у меня тупит еще сам браузер И если посмотреть сколько мы там закрыли по рифу. закрывал я в плюс вроде бы 5 почти 6 долларов закрылся там буквально в плюс 2 доллара ну что ребята я уже потихоньку выехал домой потому что у меня полностью села батарейка на маке также здесь пропала связь поэтому я вообще даже свою сделку не могу никак закрыть сделка приносила в моменте как вы видите 22 доллара сколько приносит сейчас вообще не могу сказать потому что о появилась 3g наконец-то 44 по Прикиньте, 44 бакса Нажимаем закрыть, да конечно подтвердить Так, уже чуть не проехал 100% дала сделка, охренеть Ребята, во прикол Я уже чуть свой поворот короче, не проехал вот это я даю, короче, все у нас вроде получилось, давайте посмотрим еще раз на баланс, 89 долларов, ну все, крутяк, короче я поздравляю нас и вас э, за такой вот видос, то что получилось, надеюсь, конечно, там все слышно хорошо, потому что я уже записываю, о, видите как все у нас получается, то есть брали шорт лонг, лонг мы закрыли, постарались сверху, там буквально в плюс 2 доллара, а тут шорт уже закрыли снизу, Итого на балансе реально 89 долларов, только надо за дорогой немного следить, потихоньку Яду домой, сейчас уже буду заезжать в город Куплю суши девушки, как я говорил Вам большое спасибо за просмотр Если видео понравилось, обязательно ставьте Вот такие вот большие пальцы вверх Конечно, если вы думаете, что я Прикалывался, то нет, вот взял Те самые суши, о которых я и говорил В видеоролике, положил их на кассу Все быстренько пробил и вышло Примерно на 9 долларов, поэтому Вечером еще можно сходить и посидеть В какой нибудь кафешке, всем ребят Большое спасибо за просмотр, всем удачи, профита Добра и всем пока